В нашем меню, видеорегистратор, пациент отказывается заряжаться. Сейчас будем смотреть, вернее, буду показывать, как посмотреть, чего как. Это у нас идет якобы ток зарядки. Ток зарядки достаточно маленький, значит, что-то с ним неправильно. Сейчас будем разбирать и показывать дальше. Регистратор разобрали. Дальше смотрим аккумулятор, где плюс-минус, где у него подходит. Втыкаем шнур. И напряжение должно расти. Ну, он типа как заряжается. В данный момент сделать не получится детальку, я до этого выкусил. Ну, в общем, вот так вот. Напряжение должно быть в любом случае больше, чем до того, как зарядка идет деталька для зарядки находилась у нас вот здесь 5 контактов я ее до этого выкусил как уже говорил чтобы определить она или не она смотрите тестером откуда идет с USB 5 вольт приходит на компонент и идет к батаре... к аккумулятору вот. и один вывод обязательно должен идти к аккумулятору, другой идет на плюс 5. Ну, значит, это вот этот хренотень, который отвечает за зарядку. Дальше ее ищите в гугле. Какой корпус, сколько ножек, где, чего, как стоит. Заходишь в гугль, пишешь типы корпусов микросхемы конечно на картинке ты кэш одну смотришь находишь нашел нет в нашем, в нашем случае мы нашли называется суд 23 дальше идем ищем документацию эта документация у меня есть у вас нет поэтому вам надо ее искать. Это и всех рейд называется зарядка батареи. Но, может, по Я знаю, что написано по нерусски, но главное знать, что искать. 123 это тип корпуса. Дальше идет количество ножек. В нашем случае ножек 5. Я тоже, потому что когда паулю будешь Смотри, пять, да, я знаю Это секретная информация Смотрим ля ля ля И на первом попавшемся Ну там, дальше выбираем по цене Смотрим, 5 ножек и даже хрень Смотрим документацию Сравниваем документацию с тем, что у вас примерно на устройстве чтобы оно было вот так вот Устраивает по цене, заказываем, берем, радуемся, впаиваем. Собственно, здесь все. Вот. Заказывать можно либо на или Валитании, либо других, либо, если у вас есть магазинчик рядом, можете на магазинчике. Ну, в нашей деревне проще заказать, подождать 2-3 недели. Это обгрузка. Да, ну это пример У каждого там может быть по-разному Совершенно Это В данном конкретном случае Именно эта деталька Да, кто сам не умеет Пишите в комментариях Все починим Кто обратится через канал Тому скидка 5% Детальку впаяли Как видно ток гораздо увеличился Аккумулятор Замечательно заряжается Молодец прощайтесь. Будет работать надеюсь долго и счастливо